Добрый день, дорогие друзья. Очень приятно, что мы встречаемся уже второй год, и наш круг расширяется. Это мероприятие межрегиональное. В прошлом году мы встречались курско смоленск а в этом году к нам присоединился Орел. К сожалению, мы встречаемся не по веселому поводу. Дата у нас... Трагическое мероприятие мемориальное, но объединение это всегда хорошо и здорово. И я думаю, что очень полезно проводить такие мероприятия, встречаться всем вместе. Сегодня 27 января, Международный день памяти жертв Холокоста. Я прошу организаторов моих помогать мне и пускать людей, которые находятся в зале ожидания. 27 января 1945 года Красная Армия освободила концентрационный лагерь Освенцем. И в честь освобождения этого лагеря Организация Объединенных Наций утвердила Международный День памяти жертв Холокоста. Не случайно мы встречаемся в это время не для того, чтобы разбередить нашу рану, не для того, чтобы на всем стало грустно и печально, и мы бы все поплакали. Мы всегда встречаемся для того, чтобы извлечь из этой катастрофы урок, для того, чтобы любые ростки ненависти заглушить даже в зачатке. Если мы скажем, что это очень неприятное воспоминание, и мы хотим его забыть, как только мы это сделаем, это всегда может повториться. Мы не хотим, чтобы это повторилось никогда. И для того, чтобы начать нашу встречу, я хочу передать слово Равину города Орла, директору Афловского благотворительного фонда сохранения еврейского наследия Раф-Афрам Александр Гришин. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие друзья. Я надеюсь, меня хорошо слышно. Я... Также хотел приветствовать всех тех, кто смог найти время и принять участие в этом мероприятии, безусловно, важном мероприятии. И в первую очередь, да, я хотел бы поблагодарить представителей наших администраций, администрации Курской области, администрации Орловской области, которые также смогли принять участие. И я хотел сказать, что прошло 77 лет с тех пор, как концлагерь Освенцим был освобожден. Лишь в 2005 году дата, в которую, которую мы сегодня встречаемся, она стала памятной, и она стала международным днем памяти жертв Холокоста. Да? И, наверное, Поздно. Понятно, что лучше поздно, чем никогда. Наверное, эта дата должна была быть принята и раньше в качестве памятной. Так или иначе, нет ни одной семьи, наверное, ну, еврейской точно, потому что концлагерь освенцам стал таким вот символом Холокоста и символом, наверное, самого большого сам большой численности да евреев, которые ушла из жизни именно в этом багере, там по разным подсчетам от миллиона до четырех миллионов да человек так или иначе это огромные цифры и это не просто цифры, которые как в этих концлагерях набивали татуировкой на руках людей это цифры, которые имеют имена и фамилии, и этих людей не обезличенных, известных, и, и, и, которые являются нам дорогими, близкими, мы оплакиваем, и не только 27 января, но 27 января стало таким, наверное, очень важным и знаковым днем для нашей истории. И что самое важное для истории других народов. И это важно, потому что другие народы признают нацизм маргинальным и недопустимым. Не только мы как жертвы. Именно поэтому это важно, что мы сегодня здесь встречаемся, не только представители одной и той же национальности, но и представители иных национальностей. И у нас также присутствуют, как я уже сказал, представители двух администраций, и также Галина Владимировна Глазова, да, которая возглавляет Ассамблею народов России да, в, нашем, в нашем регионе. И мне очень-очень Приятно видеть всех вас в этот день. Я хотел бы последнее последнее слово сказать и уже передать дальше да, этот импровизированный микрофон. Если посмотреть то, чему научил. Это, это может очень, очень так. Жестко да, прозвучать, но если посмотреть на, на, на то, чему мог могла научить нас война, то однозначно есть очень хороший урок. То, как нужно любить э, своих собратьев, то, как нужно любить окружающих людей, потому что война, э, и в главе в которой стоял Гитлер, хотел их однозначно уничтожить. И поэтому. Я хочу именно вот этим закончить свои слова. Давайте относиться друг к другу лучше. И тогда, может быть, мы минуем и будущие войны. Спасибо большое. Спасибо, Раф Александр. Я хочу передать слово исполнительному директору общественной организации Региональная еврейско-национально-культурная автономия Смоленской области Ине Кирюшенковой. Добрый день. Я приветствую всех собравшихся и хочу сказать, что Холокост – это величайшая трагедия еврейского народа. Разговор о Холокосте – это тяжелый разговор и для кого-то может быть даже неудобный разговор. Но мы должны и будем об этом говорить, так как эта трагедия затронула тысячи людей по всему миру. Подобные преступления против человечества не имеют срока давности, и мы просто не вправе предать забвению тех, кто был зверски уничтожен. Международный день памяти жертв Холокоста включен в календарь мемориальных событий, приуроченных государственным и национальным праздникам Российской Федерации. И это очень важно, так как сохранение памяти о жертвах Холокоста является постоянным напоминанием нынешним и будущим поколениям о том, что игнорировать уроки истории – это значит обрекать себя на их повторение. Мероприятия, подобные нашему, необходимо проводить среди молодежи и школьников, и замечательно, когда в них участвуют и деятели культуры, и историки, и политические, и религиозные лидеры. И они все объединены одной целью – сохранить память о тех страшных событиях и предотвратить подобные трагедии в будущем. Спасибо большое, Аина. И у нас здесь три города. И я приглашаю к нашему импровизированному микрофону председателя местной иудейской религиозной организации Еврейской общины города Курска Лефмана Евгения. Евгений Михайлович. Спасибо большое. Приветствую всех. Сегодня тяжелый день. Мы успели с утра с представителями администрации, и спасибо и его помощнику, помощнице, точнее, сотруднице, совершить возложение. Сейчас мы собрались вместе для того, чтобы вспомнить миллионы наших соплеменников, которые были уничтожены просто за то, что мы есть. Когда-то незабвенно память, потому что забывать об этом человеке, об этом негодяе нельзя, Адольфа Илоизовича, Шелли Грубера, спросили, собственно говоря, а в чем дело, почему такое отношение к еврею. И он, в конце концов, признался, что дело совсем не в экономических причинах, и а так все отнять можно. Но он создает новую нацию, новый вид человека, Человека без принципов и без морали. И пока в мире существуют евреи, он этого сделать не сможет. Вот этим все сказано. Наш народ, заключивший союз со Всевышним, должен нести в первую очередь и по мере своих возможностей пытается нести в этот мир мораль. Далеко не всегда и не во всем получается, но тем не менее мы те, кто мы есть, об этом забывать, конечно, нельзя. Я согласен с предыдущим оратором на предмет Смоленск, на предмет того, что молодежь должна участвовать в еврейской жизни как можно больше и шире для того, чтобы эта традиция была поддержана и чтобы еврейский народ жил. Он существовал дальше. Ни одну семью еврейскую не обошло это воле. В моей семье несколько десятков человек пропали. Просто были уничтожены. И, конечно, это очень скорбный и тяжелый день. Но мы должны с надеждой смотреть в будущее и понимать, что за нас с вами, в первую очередь, кроме нас с вами, бороться не будет. Принципиально никто. Если мы не нужны сами себе, значит мы не нужны никому. Мир после этой трагедии вроде бы повернулся к нам лицом, но то, что и как происходит сейчас и в Европе, и в западных республиках бывшего Советского Союза, говорит о том, что, мягко говоря, все не так просто и не так спокойно. Поэтому я всем желаю здоровья. Давайте не забывать о ушедших наших. Давайте помнить, что мы должны продолжать их дело. Еще раз всем здоровья. Спасибо всем тем, кто присутствует. Всего доброго. Спасибо большое, Евгений Михайлович. И очень важно, что в этих наших встречах, в том, что мы проводим День памяти жертв Холокоста, нас поддерживают администрации наших городов. И очень приятно, что представители администрации сейчас присутствуют с нами здесь, на этой конференции. Я хочу предоставить слово заместителю директора Департамента внутренней политики администрации Курской области Шаповалову Александру Игоревичу. Добрый день, уважаемые коллеги. Виль Михайловна, благодарю вас за... Возможность участия в традиционной уже для нас встрече, в этот скорбный памятный день, День памяти Холокоста. И в очередной раз присоединяюсь к словам предыдущих ораторов и участников, то, что действительно пока нерв и боль потерь от чудовищных преступлений фашизма, от того наследия, которое оставило позади себя... Вторая мировая война живет в наших сердцах, у нас есть надежда и уверенность и вера в том, что это не повторится. Абсолютно верно, что мы должны работать с молодежью. Мы видим с вами, как родители своих детей, что, к сожалению, идея возвышения одной нации на другой, одной другое, Она притягательна, как притягателен всякий грех, который рассеивается врагами рода человеческого. И а, работа по патриотическому воспитанию, по религиозному воспитанию, по духовно-нравственному воспитанию, она по-прежнему является актуальной. Это фактически сейчас передовая линия обороны сил добра против дьявольских сил зла. Сегодня помимо воспоминания Холокоста, трагедии всего еврейского народа, напомню всем, отмечается и другая историческая дата, дата снятия блокады Ленинграда. Они стоят рядом, как рядом стоят чудовищные цифры убиенных и умученных жертв. Если жертвами Холокоста мы насчитываем до 4 миллионов жизней, хотя... Эти цифры, они не уточняются. Их столько много было, что сложно сказать точно. В осадном Ленинграде погибло по разным сведениям от миллиона двухсот до полутора миллионов людей, которые просто были замучены голодом. Да и что говорить, и Холокост, и блокадный Ленинград, да и вся Вторая мировая война показала человечеству страшные примеры того, что мы называем геноцид. Поэтому в наших силах и в наших сердцах должна быть твердая решимость не допустить все это. Что же мы должны для этого делать? Простые вещи, которые делаем: воспитывать своих детей. Повторюсь, в Урской области эта работа поставлена. Не хочу утомлять вас статистикой и отчетами, но ежегодно десятки поисковых отрядов, в которых работают Ребята-школьники по-прежнему не идут в Макдональдсы, в кинотеатры, в какие-то клубы, а выезжают в полевые условия и своими руками выбирают из Курского чернозема останки героя Великой Отечественной войны. В этом году вот мы идентифицировали одного удивительного летчика, Виталия Сельковского, который... В далеком 1943 году на глазах всего города Курска принял неравный бой с превосходящими силами авиации вермахта. Три самолета сбил, четвертый сбил его, и вот больше 70 лет он пролежал в, в земле Золотухинского района, был найден, идентифицирован и с воинскими почестями был перезахоронен на мереале павшей в годы Великой Отечественной войны. Всех курян ожидает... Дата 80-летия победы в Курской битве – это дата общая для нас всех, и для русских, и для евреев, потому что победу ковали многонациональные отряды многонационального Советского Союза. Я хочу еще раз приветствовать всех участников нашей онлайн-конференции, пожелать вам мужества в той работе, которую вы ведете, пожелать здоровья вам вашим семьям в этом нелегких годах коронавирусных. И да, благословит Господь вас. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Александр Игорьевич. Я прошу включить микрофон депутата Смоленского городского совета 3, 4, 5 и 6 созыва, председателя общественной организации региональная еврейско национально культурная автономия Смоленской области Леванта Дмитрия Яковлевича. Добрый день всем участникам видеоконференции. Что бы я хотел сказать с той стороны? вот Наш исполнительный директор нашего Хессада выступал и сказал, что Холокост – это величайшая трагедия еврейского народа. Я чуть-чуть дополню, что не только еврейского народа, а всего прогрессивного мыслящего человечества, всех здравомыслящих людей нашей планеты. И то, что мы с вами вот так собираемся, хотя бы на видеоконференции, говорит о том, что цели поставлены, задачи определены, и то, что мы делаем, это правое доброе дело. И вот после выступления представителя Курской администрации, заместителя начальника департамента по внутренней политике, я понял, что мы идем правильной дорогой. И совместно именно с администрациями наших городов, наших областей делали, делаем и будем делать то, что от нас требуется. Ну и всем, конечно, всего самого доброго в этой жизни. Спасибо, Спасибо. большое, я прошу включить микрофон, я видела среди участников. Начальник отдела поддержки общественно-политических инициатив Управления по реализации общественно-политических проектов Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Администрации губернатора и правительства Орловской области Светлана Юрьевна Бабакова. Бабакова. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия. Выражаем вам большую признательность, именно организаторам, за то, что вы уделяете внимание данной теме, теме Холокоста. Нельзя на сегодняшний день переоценить важность сохранения памяти о преступлениях нацизма. Мы не имеем права забывать великие жертвы, которые понес весь советский народ в годы Великой Отечественной войны. Мы не можем забыть злодеяния фашистов. Это освенцем, Хатынь, Благадный Ленинград и многие другие. Преследование представителей различных этнических и социальных группы, где и когда бы оно ни было, это всегда преступление против человечества. А Холокост — это мировая трагедия, которую необходимо изучать, о которой необходимо говорить в самых разных аудиториях и на различных площадках. Нельзя не вспомнить еще одну дату, которая сегодня совпала. Это день полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады. Это еще один пример той преступной бойни, которую организовали нацисты. Это хладнокровно уничтожение мирное население Ленинграда. Это бомбежками и прямыми атаками. Сегодня в Орловской области проходят уроки Холокоста. И классные часы, которые посвящены полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады. Изучение как Холокоста, это и истории полного освобождения Ленинграда, Является инструментом привлечения учащихся к обсуждению преступлений, которым нет ни прощения, ни забвения, и от того, что любые попытки замолчать эти события, исказить и приписать историю недопустимы и без... бездравственны. Мы склоняем низко головы сегодня перед всеми теми, кто погиб, и перед всеми, кто положил конец этой бойне. Спасибо за внимание. Спасибо, Светлана Юрьевна. Я всегда тоже хочу поблагодарить администрацию нашей Курской области и поддержку мероприятия в неделю памяти жертв Холокоста. Хочу рассказать, вот все предыдущие выступающие говорили о том, как важно э, говорить с молодежью. И мне очень приятно, что в этом году в рамках недели памяти жертв Холокоста ко мне обратилась. Э, Комитет образования Курской области, Институт развития и образования. И буквально на прошлой неделе я участвовала в вебинаре, где рассказывала о Холокосте 162 представителям школ Курской области. Я считаю, что это очень важно, когда не только евреи вспоминают об этом, но когда мы рассказываем об этом другим. Очень важно из этой катастрофы извлечь важный урок. Никто не застрахован от повторения Холокоста, ни одна национальность. И сегодня, как уже предыдущие выступающие говорили, сегодня день полного снятия блокады, освобождения Ленинграда, с нами должен был присутствовать замечательный человек, Абрам Израилевич Миркин, ветеран. Великой Отечественной войны, участник обороны и освобождения Ленинграда, ему 101 год, к сожалению, он плохо себя чувствует и он не сможет к нам сегодня присоединиться, но я думаю, что мы все пожелаем ему мысленно хорошего самочувствия и как принято у евреев говорить до 120 и когда так много людей желает здоровья, я думаю, что все будет хорошо. И говоря о Холокосте, нельзя вспомнить, не вспомнить даты, цифры, факты, и свидетельства. И именно об этом я бы хотела с вами сейчас поговорить. Так, сейчас видна демонстрация экрана моего. Да, да, видно. Спасибо большое. Она, она сжатая, не да, да, да, да, спасибо большое. Итак, холокост. Сам термин холокост с английского языка переводится как всесожжение. Термин этот взят из латинского варианта Библии. Но если мы заглянем старославянские словники, словари, мы увидим очень похожее слово «голокость», которое, в общем-то, обозначает то же самое всесожжение. На иврите «холокост» — это шоа, переводится как «катастрофа». И мы с вами поговорим именно о катастрофе, о катастрофе европейского еврейства, о беспрецедентном по масштабам и жестокости тотальном систематическом уничтожении еврейского народа, религии, культуры, самого существования еврейского народа. В теории нацистской Германии, недавно я прочитала, что расовая теория называлась расовой гигиеной нацистской Германии, евреи за людей не считались. Если посмотреть на документы, показывающие... Ну, так скажем, иерархию национальностей, евреи находились следом за вшами. То есть в принципе не считались людьми, а считались паразитами, которых необходимо было уничтожать. И очень часто мы задаемся вопросом, как люди могли уничтожать подобных себе, таких же людей. Так вот, э, нацизм оправдать нельзя, потому что нацисты, евреев за людей не считали в принципе. Э, а уничтожали паразитов и считали это правым и достойным делом. В период Второй мировой войны с 1933 года по 45 год в концлагерях было умершено свыше 11 миллионов военнопленных. 6 миллионов из этих 11 были евреями. В Почему мы вспоминаем так часто лагерь Освенцим, почему именно освобождение этого лагеря стало датой Международного дня памяти жертв Холокоста. По разным данным, как уже говорили, в Освенциме погибло от полутора до четырех миллионов человек. И это были люди совершенно разных национальностей, но 90% этих людей были евреями. И за время Холокоста погибло Полтора миллиона детей. Еврейская нация до войны насчитывала 17 миллионов человек. После войны она потеряла более трети, осталось 11 миллионов евреев. И численность еврейской нации до сих пор не может восстановиться. По-настоящему массовой, жестокой акцией стала акция против евреев, которая называется «Ночь разбитых витрин» или «Хрустальная ночь», которая прошла в 1938 году. В рамках этой акции в Германии, в Австрии, в еврейских домах, еврейских квартирах разбивались стекла, бросались камни, было уничтожено более тысячи синагог, еврейские предприятия, больницы, школы, дома, разрушались даже кладбища. И с началом Второй мировой войны на всех оккупированных Германией территориях евреям предписывалось носить желтую звезду. Зачем? Мы с вами уже поняли, что евреи людьми не считались. А как же их отличить, если они так похожи? Очень просто. Заставим их надеть на себя желтую звезду. Сначала евреи ничего страшного в этом не видели, потому что им объяснялось, что это для вашего удобства, это для вашей безопасности, это для вашего комфорта, никого не будут убивать, вас поселят обособленно поселят в гетто, и чтобы вы отличались от других, евреи ничего страшного в этом не увидели. Но мы знаем, к чему это привело. И уже 20 января 1942 -го года на Ванзейской конференции был окончательно решен еврейский вопрос. Вообще, в чем состояла проблема? Евреев было много. Немцы... Нация педантичная, расчетливая, иррациональная. Евреи не люди, их нужно уничтожить. Их нужно уничтожить быстро, дешево и эффективно. Чтобы это было... Дешево и удобно. И вот как раз такой план был утвержден в сорок втором году. Евреев первоначально отправляли на работы как дешевая рабочая сила, и потом их нужно было переместить в концентрационные лагеря, и в концентрационных лагерях сжечь, убить в газовых камерах, расстрелять. Ну, расстрелы не очень эффективным методом считались, и довольно дорогим. Поэтому проще было собрать их в концентрационные лагеря. По э, данным энциклопедии концлагерей существовало 23 основных э, концлагеря, но у всех у них была система лагерей-спутников. И вот учитывая эти лагеря-спутники, концентрационных лагерей было около тысячи. Э... Как правильно заметил Дмитрий Яковлевич, не только евре... это катастрофа евреев. За время Холокоста погибло огромное количество мыслителей и гений. Музыкантов, писателей, художников, ученых. Мир потерял огромное, большое число интеллектуальных шедевров. Но когда мы говорим о Холокосте, в первую очередь мы вспоминаем этого человека. Это Януш Корчик. Человек, который не был евреем, но человек, который был учителем с большой буквы. Когда его учеников отправляли в газовую камеру, ему предложили свободу. Но Януш Корчик детей не оставил. И за руку с ними вошел в газовую камеру. Поэтому всегда говоря о Холокосте, мы вспоминаем этого потрясающего человека. Очень много людей защищало евреев во время этих страшных событий и все герои, рисковавшие собственной жизнью ради спасения евреев, носят почетное звание праведников народов мира. Это звание установлено музеем Ядвашем. И на 2016 год оно было присвоено более чем 26 тысячам жителей из 51 страны. И в нашей стране очень много праведников народов мира, мы сегодня еще о них услышим. И в городе Курске, я знаю, тоже такие люди были. И когда мы говорим о праведниках народов мира, первый, кого мы вспоминаем, это Оскар Шиндлер, самый известный человек. Немецкий промышленник, спасший почти 1200 евреев, он дал им работу на своих заводах в Польше и спас их. На его истории основана книга «Ковчег Шиндлера» и снят фильм «Список Шиндлера» в Яд-Вашеме, музее памяти жертв Холокоста, в Израиле на горе памяти, на аллее праведников ему посажено дерево. И откуда мы знаем о свидетельствах холокоста. Ну, Во-первых, это люди выжившие, люди, которых спасли. Есть огромное количество видеозаписей, документов, которые сами нацисты педантично сохраняли, все документировали. Но эмоциональную сторону этого мы можем прочитать из дневников, и существует огромное количество дневников, один из них такое литературное произведение, литературно-документальное произведение дневника Анны Франк, девочки из Голландии, которая пряталась со своей семьей в годы Холокоста, но, к сожалению, не выжила. Молчаливыми напоминаниями о Холокосте являются памятники по всему миру. И вы сейчас видите у себя на экранах самый пронзительный памятник мира, который находится на берегу реки Дунай. Евреев в Венгрии свозили на баржах в концлагеря, но перед тем, как переместить их на плавучий транспорт, их просили разуться и оставить свою обувь на набережной. И... В этого на берегу Дуная установлен такой памятник. А обувь это хранится в музее памяти жертв Холокоста. Все эти доказательства сохранены. А сейчас на экране перед вами мемориал яма, который находится в городе Минск. Это на самом деле яма. Она находится в центре города, и вы видите, что в этой яме 2 марта 1942 года было расстреляно нацистами 5000 узников Минского гетто. И вот вы видите, по краю в эту яму спускаются не люди, а тени людей. Это достаточно тяжелое место. В наших городах тоже есть памятники на расстрельных местах, и памятники, посвященные евреям. И об этом дальше расскажет моя коллега, но а, чуть позже. А, в знак памяти о погибших в период Холокоста, это 6 миллионов человек. В Израиле создан масштабный мемориальный комплекс, музей яд -Вашем, он расположен в Иерусалиме на горе памяти. Это не один музей, это целый комплекс мемориалов где собраны все доказательства, документальные, свидетельствующие о Холокосте. И вот вы видите сейчас яд с высоты птичьего полета, такое треугольное вытянутое здание. Музей представляет собой разлом в скале. И проходя через этот музей, от начала до конца, он довольно длинный, вы попадаете и пройдете через всю историю Холокоста. От «Хрустальной ночи» От зарождения э, нацистской расовой гигиены э, до концентрационных лагерей вы сможете увидеть э, в этом музее, если вы в нем э, побываете или, может быть, вы уже бывали, э, доказательства ту самую обувь, которую собирали нацисты э, с жертв. Срезанные с женщин волосы, потому что это тоже использовалось в нацистской Германии. Срезанными с еврейских жертв волосами набивались матрасы для нацистской армии. Чемоданы, одежда. Вы даже найдете там кусочек рельс, которые вас венцам привозили, везли в газовые камеры и сможете увидеть все эти доказательства и прочувствовать весь этот ужас. Но мне хотелось бы в завершении моего рассказа рассказать вам об особенном мемориале, который находится в мемориальном комплексе Ядвашем. Мемориал этот называется «Детская комната». До войны одна еврейская семья, это был молодой муж и жена, у них родился ребенок вместе с мамой, жены вместе с бабушкой, эту молодую семью отправили в концентрационный лагерь. Молодую пару отправили на трудовые работы, а бабушку с внуком, к сожалению, сожгли. И когда эти молодые муж и жена были освобождены из лагеря, и когда организовался музей Ядваршем, они пришли к руководству этого музея и сказали, что они хотели бы открыть мемориал в память о своем ребенке. Но, как мы уже с вами поняли, в период Холокоста погибло полтора миллиона детей. И руководство Ядваршева сказало им о том, что невозможно поставить памятник каждому ребенку, который погиб во время Холокоста. И тогда эта молодая пара открыла мемориал для всех детей погибших в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 Спасибо вам за внимание и для продолжения рассказа я хотела бы передать слово Виктории Андрейкиной, координатору мемориальных программ Российского еврейского конгресса по Смоленской области. Виктория, пожалуйста, включайте микрофон, а я включу вашу презентацию. Приветствую всех. На самом деле, это удивительная сегодня у нас встреча. Очень рада видеть людей, с которыми знакома, с которыми познакомлюсь через эту встречу. Очень приятно. И я в начале нашей презентации хочу немножко рассказать, что я вот не зря надела, сегодня вот так вот приклеила сюда звездочку в память о жертвах Холокоста. И сейчас, параллельно с нашим Зумом, в России идет запись, трансляция марафона, третьего всероссийского марафона памяти жертв Холокоста от Командорских островов до Калининграда. И я параллельно смотрю на себя, потому что я была ведущей часового блока этого марафона. Вот буквально сейчас это у нас идет. И почему я это вспоминаю? Потому что этому было начало. В 2010 году... Состоялся круглый стол глав еврейских и протестантских общин России, где возникали вопросы иудейско-христианского диалога. Дело в том, что не секрет, что во время войны Великой Отечественной, когда немцы шли на нашу страну, многие из них были верующими, ну так они назывались протестантами, католиками, у них на пряжках было написано с нами Бог, и то, что творилось не только в нашей стране, но и во всей Европе, это нужно было реабилитировать. То есть сейчас у нас новое поколение и требует реабилитации, и не только память жертв Холокоста, но также и требует реабилитации христианства. Поэтому не зря, наверное, спустя 2000 лет, вот сейчас мы живем в такое время, когда... В масштабах всей страны, России, таких прецедентов в мире нет. Это только у нас в России уже двенадцатый год существует иудейско-христианский диалог. И вот в рамках этого диалога уже третий год идет вот этот всероссийский масштабный марафон памяти жертв Холокоста, где на этих марафонах показываются не только кадры жестокости, которые происходили во время Холокоста, но также и... Освещаются мемориальные проекты, которые строятся по всей России с участием протестантов, христиан. и это иници... Инициатором этих проектов «Вернуть достоинство» является Российский еврейский конгресс. И в рамках этого проекта «Вернуть достоинство» мы строим памятники, начиная со Смоленской области. Сегодня в моей презентации будет об этом речь. Из 90 памятников 47 построены руками на средства христиан. Вот На этом марафоне, который сейчас вот идет в прямом эфире и будет до 10 вечера, вы можете даже поискать и зайти, как раз и собираются средства на то, чтобы строились эти мемориалы, мемориалы памяти жертв Холокоста. И так как идет реабилитация памяти, идет реабилитация истории, вот в еврейской традиции есть такое понимание, понятие тикун олям, исправление мира. И я думаю, что мы все, так или иначе, каждый человек, который вовлечен в историю, вовлечен в эту непростую историю, он занимается исправлением мира. И мы даже сейчас с вами это делаем, мы говорим об этом. и Эту запись посмотрят еще много людей, и наш голос чего-то дозначит в этом мире для Всевышнего. А сейчас я прошу презентацию открыть на следующий слайд. Здесь есть формула, формулировка, что такое Холокост. Холокост – это политика немецких нацистов по преследованию и уничтожению еврейского населения. Следующий слайд. Эта политика осуществлялась в течение 12 лет. И на карте вы видите... Темным это еврейская популяция до 1933 года и в 2015 году, ну это вот та карта, которую я нашла, вы видите, насколько уменьшилась популяция евреев в Европе, включая Россию. Следующий слайд. Юля очень хорошо рассказала о Холокосте. Я могу только здесь привести вот три таких, они очень хорошо запоминаются, три таких постулата что в плане окончательного решения вопроса можно определить три этапа. Вы не имеете права жить среди нас, как евреи, и здесь был целый ряд законов. Вы не имеете права жить среди нас, это депортация евреев из Германии стран, в Польшу изоляция в гетто, и третье, вы не имеете права жить, это уничтожение евреев в Европе в лагерях смерти. Следующий слайд показывает как раз нам количество, следующий слайд, показывает нам как раз количество гетто в оккупированной Европе, включая оккупацию СССР. Вот вы видите, сколько гетто и какая концентрация была в этих местах. И следующий слайд. Именно после нападения Германии на Советский Союз как раз таки Юля следующий. Ага. Как раз начались широкомасштабные операции по уничтожению еврейских общин. И здесь не зря мы с вами знакомимся с людьми из Курска, из Орла. Я была в этих городах, и история, конечно, трагична в наших городах, потому что проходила линия фронта. Следующий слайд. Юля рассказывала, как все происходило. Вот вы можете еще раз посмотреть и посмотреть количество человек. То есть у нас на оккупированных территориях оказалось... От 2 миллионов 600 до 2 миллионов 700 человек, включая беженцев. И следующий слайд. И как, как если говорить о цифрах, именно Советский Союз наряду с Польшей отмечает самый большой массовый масштаб Холокоста. Но у нас это не история Холокост, говорят, что это не история цифр, а все-таки история жизни каждого отдельного человека. И говоря о Смоленской области, у нас количество гет было самое большое. 15 гетто было. В каждом городе Маломальске в по численности населения, было образовано гетто, где собирали еврейское население и где оказалось 11 тысяч узников. Следующий слайд. Слава Богу, что на нюндеском процессе было определено что Холокост – это преступление против человечности. И мы сейчас можем об этом говорить. Следующий слайд. После войны от 6 миллионов евреев осталось не более 100-120 тысяч по исследованиям историков. И был открыт путь на горец Израиль. Еще не было государства Израиля, но образовалось позже, в 1948 году. Но евреи могли возвращаться в эту землю, чтобы жить там. Следующий слайд как раз показывает, как девять пар играют в свадьбу в Израиле. И уже после прозглашения государства Израиль открылись двери для массовой репатриации евреев, переживших Холокост. Следующий слайд. Я сейчас немножко здесь остановлюсь. Дело в том, что узники жертв Холокоста, вот сегодня вспоминали о них, и, и малолетние узники нацизма, которые сейчас, и концлагерей, которые сейчас также разделяют с нами эту встречу, они не остаются в стороне, не остаются забытыми. Дело в том, что в рамках юбиско-христианского диалога оказывается помощь малолетним узникам фашизма, оказывается помощь гуманитарная, благотворительная, медикаменты, одежда, лекарства и так далее. Поэтому не только мемориальные проекты реализуются в этом контексте. Следующий слайд. Как раз мы переходим на наших смоленских евреев. Вот тут можно посмотреть даты гибели смоленских евреев. Следующий слайд. И мы начнем как раз с первого проекта, который реализован в рамках детско-христианского диалога. В 2011 году был построен полноценный мемориал жертвам Холокоста. Здесь было убито 483 еврея. Все они были религиозные евреи. Почему вообще у нас возникла идея, Первый мемориал, мемориал построить в Любавичах. Дело в том, что линия фронта как раз двигалась в направлении Москвы, и никак мимо Любавичей оккупанты не могли пройти. Это было одно из первых мест, куда пришли как раз немцы, и была оккупация, была создана гетто. И это не зря называют западными воротами в России. Поэтому реабилитация памяти должна была ну, естественно, начнёт, начаться с этого места. Следующий слайд. В следующем году, в двенадцатом, году, в рамках лидийско-христианского диалога в этом месте в Любавичах была посажена первая в России аллея праведников народов мира. Вы видите, здесь у нас Александр Ильич Альтман сажает липу, и здесь у нас посол, здесь не видно, посол Израиля, посол Германии был, очень много было важных лиц. Следующий слайд. И сейчас немножко поговорим о праведниках, так как аллеи праведников, сейчас уже три аллеи праведников у нас в России. Вот это была первая аллея праведника. В Смоленской области их 13 человек, ну, включая семьи, потому что 13 семей, так будет правильнее сказать. И я остановлюсь на двух праведниках. Следующий слайд. Именно Тогда, когда было открытие Аллеи праведников, у нас с нами присутствовала Таисия Александровна Лукашенко, праведница народов мира, которая спасла Ревеку Соломоновну Моисееву. Она была женой сослужиться ее мужа. Таисия Александровне на тот момент была уже ну, немножко, <связательно> извините, сейчас не могу вспомнить, но в общем на момент, когда она говорила вот эту вот речь, и все ее приветствовали. Она сама сажала липку с табличкой в честь ее имени. Вот на тот момент ей было 97 лет. Во время войны у нее родилась дочь трехлетняя, которая, к сожалению, умерла. И, конечно, такие люди, это большая-большая у нас честь, то, что она была в этот момент. Дело в том, что когда... Она увидела своими глазами, что есть аллея праведников, посадила липу, она через два месяца умерла, сломав шейку бедра, к сожалению. И Киреев Алексей, на тот момент, когда он выводил евреев, они приходили к ним на хутор, они с отцом жили в немножко обособлено, и евреи, спасавшись от расстрелов, слыша о том, что они могут принять, приходили к ним. И таким образом Алексей переправлял этих людей через лес, вез их, вел, у них были опознавательные знаки, так, как куку -ку или что-то какие-то знаки, чтобы очень тихо их перевести в безопасное место. Таким образом, спасли 18 человек после войны. Люди многие приезжали к ним, говорили спасибо, те, кто остался в живых. Вот на этой фотографии Алексей рядом со своей табличкой. Ему на этой фотографии 77 лет. Это 15-й год был. К сожалению, он в этом же году, в 15-м, тоже ушел от нас. Следующий слайд. В Монастырщина это был третий проект в Смоленской области, где необходимо было уже решить те вопросы мемориализации, которые являются основными в проекте мемориализации. Это не только увековечивание имен жертв Холокоста, это идентификация жертв, что это были именно евреи, это ограждение, захоронение, чтобы ни одна кость не лежала вне ограды. И монастырщина являлась таким вот как бы образцовым на тот момент местом, меморизации жертв Холокоста. И когда я работала с архивами, чтобы поднять каждое имя, то на тот момент нам удалось поднять каждое третье имя погибших, даже можно сказать, каждое четвертое имя погибших евреев в монастырщине Идутина. Следующий слайд. А Визовеньки – это был уже четвертый проект у нас, Живя в Смоленске, зная историю Смоленского гетто, приезжая каждый раз 15 июля на события здесь, в Завенконском лесу, вспоминая память жертв Холокоста, конечно, нужно было и здесь увековечить имена тех людей, которые лежат в этом могильнике, в этом длинном рву, который вы видите на фотографии справа. И из почти 3000 имен удалось вековечить 1220 имен на 34 плитах. И там тоже были люди, которые находили своих родных в этих списках. В общем-то для этого и делаются эти списки, восстанавливаются имена, потому что по еврейской традиции у каждого человека есть имя, которое ему дали отец и мать, и которое ему дал Бог. Именно эти стихи поэты из Ельды находятся на одной из плит в Любавичах. И помня это, конечно, задумываешься о том, что поднимаете имена, мы также реабилитируем историю конкретного человека. И это очень важно для поколений, чтобы они знали людей и могли эту историю передавать дальше. Следующий слайд. Рославль. Здесь Бухтеев. Ров, именно, который находится за еврейским кладбищем. Сюда привели две группы евреев, расстреляли в Бухтеевом рву и спустя годы, в 60-х годах поставили памятник, пирамидку. Это одно из немногих мест, где в Смоленской области была идентификация жертв. Там было написано, что здесь похоронены Люди еврейской национальности. Кстати говоря, в тоже на аутентичной табличке значилась такая надпись, что здесь похоронены узники гетто. Это немаловажно, то, что сейчас происходит в мемориальных проектах, идентифицировать жертвы, чтобы сторонники тех, кто отрицают Холокост, могли видеть, что это явление масштабное, что на самом деле Холокост был. И непосредственно э, очень важно передавать эту память детям. Вот на фотографии видите, что на открытии там очень солнечный день, это был конец э, середины октября. Вот. И такая вот хорошая фотография, что дети очень ярко участвовали в открытии этих э, мемориальных плит. Дальше. Дальше Велиш. И вот Велиш э, – это, наверное, одно из мест, где… Как раз-то и случилось вот это слово Холокоста, о котором говорила Юля, которое с греческого переводится как сожжение. Именно Велишское гетто было сожжено. И здесь необходимо было расположить так эти плиты, чтобы они создавали некий ансамбль уже с имеющимся вот этим мемориальным местом. Это было решено. И в в 2019 году был реализован этот проект, увековечены имена 1079 человек. В общем-то, это ну, неплохая такая вот статистика, то, что много имен было поднято. Сейчас следующий слайд. Починок – это одно из мест, где, казалось бы, немного было жертв. Где-то состояло всего из 200 человек евреев и уничтожены они были на еврейском кладбище. Но дело в том, что не количеством, мы снова говорим не о количестве, а вот этих взаимосвязях прошлого, настоящего и будущего. И вот на фотографии справа вы видите как раз у нас Равин левин манштайн вместе с пастором церкви Христианская новая жизнь Вячеславом Кажановым. Они находятся не только, но... Перед этими плитами не только на этом мемориале, но и это как бы один из таких вот примеров христианского диалога в действии. И, к сожалению, не видно лица, но вот этот человек, который наклонился в красной куртке, он здесь нашел как раз имена своих родителей на этих плитах, он кладет цветы. Следующий слайд. Последний мы можем говорить о том, что на Смоленщине было 15 гетто, что в 48 местах были расстрелы и потому что сожение было еще и в другом месте под холм-жирками. По официальным датам у нас здесь погибло 18 тысяч евреев. По неофициальным датам на фотографии слева вверху вы видите ось произраича Цинмана который в свои 94 года приезжал и помогал нам на первых этапах, когда мы только начинали задумываться о проекте в Любавичах, вот он сам руководил этими замерами, потому что это была его мечта. Он написал книгу как краевед Бабиры Смоленщины. Его мечта была, чтобы на каждом месте было увековечивание памяти. На втором слайде вы видите, как лежит закладной камень, упал, это был знак для нас, что действительно Всевышний приготовил для нас это место, быть первым в череде вот этих памятников жертвам Холокоста. И справа на среднем снимке вы видите Илью Александровича Альтмана, он сопредседатель научно-процедательного центра Холокост Москва, и Бориса Лёдовича национального директора фонда «Эвенезер», координатора иудийско-христианского диалога, вот как раз они стоят тоже как символ иудийско-христианского диалога. Мы помним, мы вместе и благодарим вас, что мы сейчас с вами на этом событии. Большое спасибо, Виктория, спасибо огромное и, во-первых, за ваш труд, за ту огромную работу, которую вы проводите, и большое спасибо, что вы сегодня с нами поделились, очень важно об этом говорить. Вообще, знаете, дорогие друзья, что наши города вообще были еврейскими городами, очень многочисленными. Орел находился тогда в Курской области, и э, область была одна, и э, численность еврейского населения составляла была на третьем месте по России после Москвы и Санкт-Петербурга. Но ну, а Смоленск это вообще да, э, исторический еврейский город, потому что он входил в черту оседлости. И э, сейчас мы с вами знаем, как мало, как мало нас осталось. И как важно об этом говорить. И наша встреча не была бы полной без воспоминаний личных историй. И мне с огромным удовольствием хочется передать слово потрясающей женщине, члену Орловской общины, соавтору трилогии книг «Евреи Орловщины» Белли Соломоновне Вишневской. Белли включайтесь. Спасибо большое. Ой, после всего этого очень трудно говорить, но я попробую. У нашего земляка, Евгения Аграновича, известного поэта, есть такие строчки из песни, которую вы все-все хорошо знаете. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. Ну а в еврейской семье, тем более, зачастую есть и герои, есть и трагедия. И вот в нашей семье есть, к счастью, нет, наверное, к несчастью, и то, и другое. Есть студенты ФЛИ, ополченец Семен Слуцкий, который в 1941 году в московском ополчении ушел на фронт и пропал без вести. И много лет никто о нем ничего не знал. Абсолютно никто ничего. Нет, не этот слайд, другой, другой слайдик. Вот-вот-вот. А потом, после многолетних поисков, его племянник искал э, и нашел свидетельство о том, что Семен Слуцкий погиб вот в феврале 1942 -го года в болотах Новгородской области, деревни Василевщина, ее сейчас уже нет, но именно там сейчас стоит вот этот памятник памятник. Семену, о котором его мама, мой папа, его дядя переживали и плакали всю жизнь, так и не найдя его и не зная, где он похоронен. Есть и трагедия. Семья моего папы из Белоруссии. Они жили в местечке Красная Слобода, что под Минском. Это была большая семья, там было шестеро детей. Папа у меня был самый младший. И вот когда началась война, то практически в Красной Слободе никого уже не было, кроме папиной старшей сестры. Сони, которая была там с мужем и с тремя детьми. И вот всю войну до 1944 года папа писал запросы, писал письма, спрашивал, искал, пытался что-то найти. И вот в 1944 году, он получил два известия. Одно радостное, потому что родилась в этом году я. И еще одно, которое пришло, сейчас я вам точно скажу, в сентябре 44 -го года. Пришел ответ на его многочисленные запросы. Там было написано, товарищ Менделеевич, на ваш запрос отвечаю, что ваша сестра Файнштейн Соня Гиршевна с мужем и тремя детьми погибла от рук немецко-фашистных мерзавцев в Красной Слободе осенью 1941 года. Это было страшное горе, о котором папа не забывал никогда. Но в это же время, в 1941, в 1942, в 1943 году, в Орле, где тогда не жили мои родители, тоже происходили страшные вещи. Вообще в Орловской области было примерно 6 тысяч евреев. Около 600 человек было в Орле. И на улице Черкасской было неприметное одноэтажное кирпичное здание, в котором находилась сыскная полиция. Вот именно там служили полицаи, которые распоряжались жизнью людей еврейской национальности в орле в городе было несколько массовых акций по уничтожению евреев последняя была где-то в середине в июне июле точно я не могу вам сказать 43 -го года в этом же районе вот в районе в этом же месте примерно проживала семья вот, семья рубан отец Мать и двое детей, вот Белла Рубан и Аркадий Рубан. В 1937 году был арестован отец, через полгода была арестована мать, и ребятишек отдали в дедприемник А рядом с ними жила соседка, учительница из школы номер 8, ее фамилия Семенова, которая, у которой не было детей, и которая взяла этих детей на воспитание. Их не было в списках, хотя списки евреев были составлены, но вот в списках они не значились. И жили себе спокойненько, никого не трогая. Но рядом с ними жила женщина, которая, как потом оказалось, была осведомительницей гестапо. Она посмотрела на детей, поняла, что это еврейские дети, и донесла. И детей забрали в гестапо. Посадили их в огромный подвал, где было много людей, и, которые ждали своей смерти. Ну, вы сами знаете, мы уже здесь уже говорилось об этом, что э, две вещи было – душегубка для того, чтобы уничтожить людей и расстрел. Вот здесь была душегубка. И вот… Э, ну, примерно, наверное, 19 как вспоминают люди, 43-го года во двор въехала вот такая душегубка. Туда посадили примерно 15 человек взрослых, запихнули туда двух маленьких ребятишек, о которых идет речь, и э, машина уехала. А спустя несколько часов на склад доставили партию одежды, которую сняли с убитых э, детей. И вот говорят, что можно простить все, но пролившим невинную кровь не прощается никогда. Люди погибают, люди умирают, все случается. Но память живет вечно, и я уверена, что время выбрало нас и выбрало не случайно. Для того, чтобы мы сохранили память, чтобы имена жертв и героев той войны не растворились во времени. Жили вечно, жили и помогали жить другим. Именно поэтому мы вместе с Галиной Осиной Смоляковой, ну, наверное, больше 15 лет, собирали материалы вот, о книге, собирали материалы о евреях, которые вылились в три большие книги – серии «Евреи Орловщины». Первая называлась «Лабиринты нашей памяти», вторая называлась «Долго пахнут порохом слова, это война», и третья книга «Пути и судьбы». И кроме всего прочего, я хочу вам сказать, что в Орле впервые были установлены камни преткновения, вот то, что вы видели только что. Это идея немецкого художника Юнтера Демнига, который тоже уверен, что память о человеке стирается тогда, когда забывается его имя. И по его замыслу об эти камни должны спотыкаться не ноги, должны спотыкаться сердца. У Николая Майорова есть такие строчки. И пусть не думают, что, о Господи, что мертвые не слышат когда о них потомки говорят. Вот и мы с вами говорим, чтобы услышали не только те, которых нет, но и те, которые живут. Спасибо вам большое. Ох, спасибо, Банна Очень тяжело вообще говорить. После Очень тяжело. Вообще тяжело. Вообще тяжело, никогда снова. Никогда. Извиняюсь. Белла Соломоновна, у меня есть ваша книга. Первая. Спасибо вам большое. А вот вторая. Понятно. Я была в Орле в это время. Приезжайте еще. Никогда снова, никогда опять. Пусть никогда эта катастрофа не повторится. И мы сделаем все, чтобы эта катастрофа не повторилась никогда. Все, что в наших силах. Спасибо вам большое что вы присоединились сегодня к этой онлайн-конференции. Фашисты хотели нас уничтожить. Мы живы, мы здесь, мы объединяемся. Мы даже, живя в разных городах, встречаемся вместе, дружим и вспоминаем имена. Большое вам спасибо и всего доброго. Если кто-то хочет что сказать, пожалуйста. Большое всем спасибо, спасибо дорогие большое. друзья. Спасибо. Хорошего вечера и здоровья прежде всего. Всем крепкого здоровья. Да. Все. Будьте, Будь здоровы. Здоровы. Будьте здоровы. До свидания. Спасибо, спасибо большое.